Всем привет, с вами Макс Риск. Этот ролик называется обо мне. Обо мне. В общем, кого вот нам очень смотрите. Что тут пишет интересненько Потом расскажу. А, да, тут видно, что я теперь ютубер. Не знаю кто меня выдал, но это сейчас потом будет. Итак, первое сообщение. Вау. Ага. И Ники еще пропустил. Окей, okay, потом все посмотрим. Сначала все посмотрим. Историю расскажу. Э, какое отношение ко мне. А тут идется. Игра называется Clash of Learns. Э, да, ссылочку я ставлю в описании. Или можно найти просто Max Risk Clash of Но я ставлю закрепленным комментарии. Ссылочком. Итак, ставь. окей. Okay, okay. Вот я да, перемотаем как-то по брому, я вам все и покажу, потому что да, тут что-то интересно получается. Объединая история. Это даже не первый раз, когда такобого. У нас в резбутку вот у нас было еще такая история. в этой истории у нас будет кулачный Новенькая история. Да, мы это все не будем, там вот так по брому посмотрим, то вот всем. А вот там можно паузе рассмотреть. Или же сам будет Через 500 лет там. Не, давайте через там пару месяцев тут вообще будет жестко. Так, погнали. Качество, конечно, у нас такое. некое обновление сделали. Я думал, что это будет обычно себя Оказывается, начали изменять. Так, где там первое сообщение? Покажите. какой дат сегодня? Офигеть, два дня назад я так кручу. друзья, это... Блин, запись. Когда был такой момент, нужно просто записать а потом уже можно даже все сложить ну либо просто выложить потом в будущем когда старый буду это все делать так ладно что делать так что Я фанат. Так. Так. ну давай сообщение блин ну что такое там будет интереснее кстати да сейчас такое сообщение такое ну такой ну в общем кстати вот вступление кто сам был первый это чувак был первый я на ну, с этот я это кто второй оказывается 13 ноября в я не знаю какая правильная дата а вот 2019 года я вообще не знаю так уж и быть и так видим что я всегда первый так этот нас конкурент типа это тоже конкурент это тоже наверное наивный Вообще, давайте вернем обратно итак когда мы ну, блин там были разные сообщения 25 прошел 28 ладно будем что искать так это значит это его канал к я понял Окей, что еще интересно? Так превьюшка, это, это лидер, лидер кланом этого сайта, так скажем. М -м -м, интересно, какой-то ступень Окей. Okay. Еще один север слушайте, то есть собира. Я не знал, я же должен быть агентом, <laughs> модератор Ага. Да дайте -то классное сообщение человека блин не ну, ну пожалуйста дайте что-то почитать опана вот да 23 дня назад даже такой нет уже 4 дня в общем достал журнал аудио кстати а мне журнал аудио аудио недоступен блин не зуха я был первым это чувак ему журнал аудио дали вот поэтому друзья так же самое никому не давайте журнал аудио вот Где он, вот он. Ага, создал роль какой роль не понял что тут происходит авной роль так я и не понял что вы там мучите ага Дадим роли ролира вновь далее что мы нет, это не слушайте, что вы там делать, администратор не базе, так управление ролями, ну, ну не знаю, где, ну ладно, в принципе, и все что-то мутит, а у что-то там слишком много ролей, да, ладно, новый пароль, окей, переходим дальше, давай, давай, о, о, о, о. а, блин. Чувствую, я так узнаю канал. Напиши комментарии че придумаш, мне интересно. Э, блин, это сотрудничество с одним человеком. Вот этот чувак. Специально его отвез так скажем, вставил ссылочку и в Рудей <laughs> прикольно Забавный трек, и в участие лучше кого-то за у меня что то чувство что я буду гнала здесь всегда мне просто тут не на макс рискова в сети войс самое интересное пойду почитаем вот встретим не узнаете сейчас как-то медленнее сейчас как-то быстро время идет сейчас, давай, давай, повыше вот вот так, давай. Ну, я гарантирую надо конечно было раньше делать о первое сообщение скибды только подождите я где-то здесь писал сообщение так, так я тут раньше был раньше я отвечаю раньше был вот первый чат был другой это, это, это не тот вот реклама кстати он обратный это канал. рекламирует это что за что я думаю, вообще не нужно скибды вау вай э, хлеб хорошая работа ну он оптимизировал вот сделал вот, там отдельно будет его история. но ну, есть время, пошли. вот интересненько. Так, ну читать сообщение и я не знаю, например, это я тарачка вот где скачала. Истории изучает украинцы, выигла за спамти. А я уже гляну. Так, out. ну окей, вот это Туся тут, новые игроки прошли опану. Хай, это ценится хай, ратута, да, он ушел. Вот это первое. Может назвать к можно называть спамом, агрессором и украинцы агрессоры. Кто из них поводы? Очень ладно. Это первое плохое слово в этом к, к, к, к, севере дискорде Ну и там тоже есть где-то потерялся. Даже, в этом еще зайдем тому тоже интересно, вот русский если английский там где-то же там как там такие язычные, а тут русские такие бунга бунга бунга бунга, мы прошлые там будки обратно а пишет, тоже такие активные, а вот английские англ язычные это мы тоже Европа начнем лучше чем снг Россия, мы такие хм, мы умнее чем эти вот эти или как там мы? татарин и тюмин этом ну, это, это псиндоним как макс риск всем за да это нереально имя так нюд маню что за нюд новичок Ова, шара короче приглашайте всех кто нас был в нем в севере. и севере скажите чтоб оттуда выходили что раз он такой по я не понимаю, что он пишет и секундарь что он пишет ага, ага это запиши потом будет режим меня задевать хай хай ну я тут не общался так смотрел ну нужно писать ролик потому что я не хочу, чтобы она была внутри целый день, целую вечность, целую жизнь. Хочу поделиться с вами. А, мы это, кстати, смотрели сам. с вами. Недавно так. Вот, вот, на это я не помню, кстати. Возможно, слишком много спамили. Опана, опана. О, это я помню, кстати. Так, да, тут мне еще не было. Я не в Фу, пишет Шар Максиму снул. Блин, уже меня обращается вращается. мы всегда активно, я понял. Матвей, а куда пропал? Да, из голоса ушел. А ты что? А ты меня Ссылочка на Instagram. Чай, чай, чай, интересно. К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользуетесь техникой страницей ссылочки, Инстаграма назад. В общем, пропялю свой Инстаграм, Макс Риск пока что мало фоточек. отлично, отлично, отлично. Вот это, да, мне нравится, но лучше вот эта фоточка. А потом уже будем выложить Тут наверное, перестал снимать, а тут пошло. Ну, ну мне нравится тоже три фотки. Этот м -м, понадобится подписчиков, ну это это я был в список, но я не знаю что происходит так ладно вот уже пишет не ч ты окей И вина не в вот их паспорт пустой как а почему у вас пустой паспорт у меня вот между прочим подожди а... А, а, а, а вот. вот паспорт вот будут вот, вот, вот. данные данные макса рисков facebook заходите в facebook Фейс... она назад еще будем пиариться о, о, лайкос о отлично так макс риск подпишись на канал возможно я с этого канала выложу потому что он прекрасный вот такого паспорта так два изменяем кстати кто не знает как это сделать я вас научу тяжело конечно условия как это так забывал интересные история, слушаем потом у него уже стал геймплей чуть, потом блоги устану, вот ну это ролик останется. Так, facebook такая. Давай еще что. Ладно закроем. Ладно да. Пожа. Так, стоп, а я что-то кидал. друзей. Так подожди, я хочу Facebook, чтобы он работал. Подписчиков. Вот блин. Хорошо? Пошл ну. Сейчас так мой учит и настройка, что мы жаловаться. А дай да пошел туда. Facebook. Оля. Что такое отображение профиля. Так отображай меня. А кэмонфик ладно так значит М -м -м -м. вот у нас остановились кстати нет ты вы щелки ты куда пропал сколько колб спам можно до 100 почему шар максим кродолов я не знаю почему он такой скиньте ролики его на что я перешел или мне самому как-то искать макс инструграм ты вообще то должен а ч там лайкос должен тебе? Ха, заблокировали как вам интересно это вроде вот да дальше опа на это а не... Сек секунду кушать вот и началось приятного ага ладно сижу нет в так и я не в курсе мне это больше не нужно Макс, как мне... Как те сервер? А -а -а, Еще, кстати, кто будет уходить будет автоматом получай роль новичок. Падло. Лайкос Лайкос, да, да, да. Очень смешно. Потом буду смотреть через там 50. говорить говорит, вау, вот это мне ненавидит. Итак, это чувак, кто кто ставил лайк? А этот чувак. Я же говорю про него. Этот э? Дожди, а кто это такой? а так это дедушка. Вот молодой чувак больше, который там веб-уключил. А я молодой. А если еще детки, детки в интернете. Так прикольный трек. Блин, на этих старые какие еще детки есть. Я чёк, а чёков мне а почему не в лайк канал залюти? Сейчас покажу такой. Блин, жаль, что лайк канал залить, не найти. В общем, сзади сейчас, сейчас будешь а То я в шоке просто. В лайк канал зазврите им там, мой блин. Хотел закуси ролик, кстати, кстати закрою. Не, ну, я не, смогу по показать, чё, а к В общем, лайк, лайк. На этом канале и потом покажу может быть скину супер риск лэш ульянс вот так вот так, так вот, по красивее вот так вот там есть пару роликов там зазрят не, не знаю из-за чего за припрушки красивые итак э -э -э лайк вот там лайки куча деток можете их там жаловаться они а не, не блин и молодого зразу защищаем вот пусть ну есть еще детки вот макс риск дети в интернете вообще и в тикток также также тикток покажу сейчас. там можно мы поискаем на тикток найти деток них там по 8 по 12 у меня 18 М -м -м. а тут думаю на кого нападает много на деважи вот лайк канал так напишем сейчас им, и дети что их найти я не знаю взрослый найти взрослые чего чува... вот например а так блин это же не знаю как их зовут можно мне рекомендации о спасибо и так да да кто из вас дети дети тиктоки а их запретили там только с 13 ну, вот там дети лайки тип тоже может только с ограничением в общем да о в сети а он тебя зачем Да просто пойдем волос спасибо четко сделано а, да, это тот человек, который лайк устал. Он. Вообще, меня он ненавидит. всеми меня ненавидит. Да. А, работа сегодня. Отлично, хай работает. И хай деток уже там кормить. Не знаю, как сказать, где Фанат. Пойдем в вас. диджей музыка хорошая. Включает. Это еще место. Что? Я. Попробую сейчас запустить с телефона клаш для стримов. Так, там про Макс есть что-то? Есть. Ну это было немножко так. Я помню одно сообщение, я не его дули. Вообще, давай я хоть вспомни, что-то скрывали. Так, что они скрывали? Это в этом сообщении. А зачем? Пойдем в голос и этот вот, может построить в паспорт, ладно вот, блин делать дрянь в общем то диктор а фан диктор ладно в общем день ролик неважно важно <смотаж> монтаж сработает а, ладно так уж без оружия так, ну, в общем этот чувак писал плохие слова про меня не скрыл их так что доказательств у мне нету но ну, просто верьте что вот его аккаунт, можете его найти и скинуть им ролик, его будут ролики. Стоп, ты так и что узнал, Знаете, похоже, как-то он у меня, слушайте. Он меня плагиадит оформление, mm -hmm. вот это. С этим блин. Вот кто, кто есть, кто? Я не понимаю. А ну-ка кто есть, кто? Мечки у него там, маги, меч блин, копирует Он, наверное, мне младше. Еще. Ладно, не понимаю. ну чего он так не нравится? Пон. В общем, он где-то скрыл сообщение. У него о нем было изначально. Кстати, расскажи ему, как ты его север скачал. Но было интересно момент. Ну, в общем, все. Вот это они удали там сообщение. Ок, написал. Да будет волос сидеть. Я уже хочу, он был вот видишь, я тот -то это сообщение. Не понял о чем. Нет, ну, они удалили сообщение. Явно. Да, он налил сообщение. Дану все скрыл. Ну, я сби сам молодец. Макс Риск, где моя роль? спойник Вот и реально, школьник что роль? Блин, не жалко, не нет, нет в общем сейчас сейчас все будет нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, так нет, нет, нет, нет, а, нет, это у нас хлеб. Его про него писал, лешу, я, я там читал хлеб. Так что он про снова. В общем, он скрывает. Все. Меня не замутили? Не знаю. Наверное, да. На минут на минуту причем. Вот, так ему нужно. Нют. Вот, так. но не дает поржопи что происходит он термодератор и сам а мне нет ничего не дает все на меня вот двое что дата ну опять этот спонс хотят хотя двоих два на дома сдавить не ну толпой против макс риском против инвалида так что немножко есть шанс очень прокручиваем Скрывался сообщения, блин. Ладно, в следующий раз когда будет такой я обещаю буду просто записывать все, что хочу, а в будущем буду монтировать, вот, чтобы показывать вам какие люди. Ну и контент, в принципе, нужен. А то, а то аналитика просто падает. дома вы знаете из-за чего. Итак, так это А кстати, ну это человек, который группа зайти угу. а, ниндзя слушаем во первый не уже не интересно блин ну, че так интересно ладно хочу покажу там закончу до да, хватит смотри. часовые ролики ничего заливать блин а да. это анимация друзья это нереально Какие не скучные. Ну дайте сообщение то, то, то. Монтажера, будет Так, стоп. Ладно, Брин бежит. дым опана. А, кто А. Ага. М -м, блин, ну что ж такого вот, про него хоть у него право администратора. Этот чувак тоже не бежал. Uh, да покажи паспорт как Майнкрафт знаешь играешь окей как знаете призывник так призывник вас возраст как раз подходит блин он как раз подходит к в армии так что сберем вас в блин все скрыл Вообще вот у них не когда будет не скопир, там его айн как раз и те тоже кстати части найду итак не как что это? Так давай искать. Так ищи его плю. Сейчас, сейчас. Сейчас. Я просто мастер. Во-па! Ты а я шо ролик смотрел? Рекинтуй канал. В общем, вот. Um, не знаю, правда или нет, <сíck> <сíck> кто это такой. Да не может быть такой он. Да нет, не он ладно дальше другое такое я знаю блин на скучно стало компания просто нет я не бью пиво не бойтесь я не буду в этой компании как я понял нет, нет, я не хочу в этой компании быть блин вот что интересно А, фигня да блин что ж такое дать только, только знаете там дразнитесь там как остальные ну давай а, донатер, ты понял? А, я прогорил, про Знаешь, ты так, что Так, что? Это комочий, Врдей. становится. А ну-ка, покажи что-нибудь. Опа, нам, мне фигня тоже. У все у нас. кольта Кольто Леопольт! комментарии если ты узнал первый чем я <социт> То, что я сказал слова будет интереснее чем я думал да блин ну когда уже закончится да хватит же писать ладно его сражать скрыл стали сообщения да я их не верну конечно я но... <социт> кстати а, на другом на другом вот но он тоже прикольнее он на этом хм. я покажу пару штук а... кто катать а? Даже, я знаете что я помню я снимал про это нет я, я снял я не выложу я снимал их я засчиснялся очень покажу тоже маленький нет вот, моксимчик очень похоже так, это что скрин против меня на да? он снимал. я два клана ненавижу так что вот так вот он тоже канал ой не знаю это такое сообщение о где там я где-то вот а где-то в чае с вот сейчас будет интересно будет сейчас найдем а, блин номер один что ж такое Этот чувак номер один еще взывался я почему ненавижу ты клан потому что есть такой скотт а -а -а. и езд клан езд это новый клан. Ничего не против этого, ненавижу он давно уже. Это новый. Ну, возможно, был катка. Тут вот этот клан ненавижу, блин. Поэтому и такие люди. Вот нужно их выгнать чуть-чуть. Стать свой клан и как-то выжить. Так, а где? Ооо! Скоро будет. Я уже жду, не дождусь, кстати. Ладно, скрин не будем хотя показывать хотят. Блин, а, я понял, о чем яла. Отлично. Не копирую. Я, GBA тоже так дело Отлично. Вообще, нем тут дразнит. До сих пор дразнит. А я мне отвечу. вот так вот. Ну, блин, где-то крутое сообщение. Я хочу почитать еще. Яндекс вообще не прохожу как я понял но а, кстати ты вот комнат а. стандарт момент а где про меня ни ну, чуваки ну я же было классно чем я хоть начать снимать опа по понял я ненавижу сюда не пуп ну путь ну да и же ты где их можете там набить нынешний инвалидов опана ну хотя бы инвайдер видно подписался на его канал да это можно назвать конкурента врагом как угодно я назвал его ничем <свы <свы> ладно чуваки я понял где то они тут общались что Работа, ну копай, копай. Так это кто? Блин, его канал. Так мат начинается. Комментарий. Почта. Вообще не общаясь по почте, мне игнорят. Поздравляю, пользователь инфинити нажал под вашим видео вот блин красотка максы я опять я Что ж такое? они до сих пор клип бенчат 0051 а аки не спят в это время я в шоке интересно ну дайте то сообщение так и не галять и там а, офигенно что нема создатели шо здравствуйте в за видео если решили публиковать в группе то можно считать что ваша согласия у нас есть вы бы им публиковать такое видео они же сообщаются где-то в пока не знаю где. исправьте пожалуйста ошибку на превью обязательно И если печатки в, с... в самом видео про то совсем замечательно и ссылка опа что интересно <laughs> блин они уже общаются я не общаюсь с разработчиками они тоже не общаются в общем так а отправляет блин подлился помилуйте меня макси риска мусор вот блин скотина блин это реально перезаливать и тогда вечером перезалю его. Это он пишет, скорее всего. И пришлю ссылку. Киньте, можно ссылку в группу плиз на стрим. Я для я для игры стараюсь. Да он не старается. <смех> какого черта? Блин, что это предательство. Он не делает привидения. -то я тоже не делал монтаж, потому что другие, блин, делают. <смех> Окей. Это что делать? Блин, вот я хочу свободить этот мир от таких людей, как он. Минут. Ладно, хай, забейте, пожалуйста. Кстати, как там? Ой. Вам все видно? А, нормально, да. Киньте мою ссылку в группу полизы Он не про написал еще на стрим. Я для игры стараюсь. Табать. Мне тоже подлизуется. Я не котик вам. Я уже вам писал, что стримы на совсем формате группы и ссылки. Я так всем говорю. Но его мы не будем размещать в рамках отдельных сообщений. Вы можете разместить ссылку в комментариях, если хотите. В общем, я не знаю, что это такое. Ну, Макс Риск должен. Ладно, зарыть подписчиков. Чтобы эти люди, да, прикольно, я ссылочку за комментарии, ставлю там, пожалуйста, пожалуйста, Что, спасти мир? Э, пишите, что, спасти мир, как спасти мир, э, чтобы я сделал что-нибудь так. Сейчас найду, буду писать тоже, ну. А, так это следующем ролике. Пока. Всем удачи, пока.